Сталкер чистое небо. И... Так. Задание захватить... что Южный кордон, наверное. Я сейчас собираюсь дойти до сюда, забрать детектор. И по пути забрать. Забрать. Тайники. Пусть дарки. Пусть дураки долю к руку платят. Я свою буду складывать под пнем молотого дерева. Саквояж в кабине. нашел саквояжик на болоте. Сложил туда свои пожитки и заныкла в кабине крана до лучших времен. Так. Я думаю, сначала на базу, а потом в долгий путь. В долгий для меня путь. Как он там? Привет, сталкер! Что скажешь? Да ничего особо. Ну чего тебе? Мы понимаешь, лагерь охраняем враг-то недалеко. А ты тут с вопросами. Зато да, да, чистое небо. Да, пошли. Так, мы на базе. Нужно награду забрать и, и вроде все. -таки... Может, что прикупить еще? С возвращением, друг. Хочешь uh -huh. поторговать? И что? Вот это хорошо. Броник, чья на них. Будешь неподалеку, заглядывай. Непременно. Хорош, наверное, броник. Все это барахло. Парадам. И это тоже. ты -то. Да, не густой у а тут. Торговля. Так, тогда сейчас... Как пойдем? Откуда ближе будет? Ну, проще, думаю, отсюда будет начинать. От механизаторского двора. Наверное, оттуда и начну. Я тебя... Механизаторский двор, пошли. Так, всех я их уже обыскал еще тогда. Да. Ладно, побегали. Ты, ты ничего забрать надо? Может там что полезного? Хряпни немножко Никого, -му -му -му -му. ну ладно. Да. Самое ценное забрал. Давай тыничок никого ради ящик то распить надо патроны Шот. еще патроны тоже ценная вещь граната так сейчас радики хряпны может как-нибудь подзапасни да, как да рации где цыквояжик? Где? Я понял. А вот вижу. И... Ладно, сойдет. А типа... Теперь... Это что? Это кто? Ренегаты. А потом вот так вот. Кабан... Пустой кабан. Что за труп делает посреди ем болот? Что он вообще тут искал? У каждого свои тараканы. А вот и дырка. Сейчас тут недолго долежать. Теперь главное аномалия остерегаться. Твоя знаешь, это хреново, если попадешь в аномалия Ну и артефактик задних высказать можно А, еще переть, переть ушки но ну, мы уже на листе. Так, нормально играть, не надо, что может продолжать. Так, тут, значит. И... Ага, вот он. Да, Юшкин, вот ты заберешь ты его. Вот-вот-вот-вот. Давай. все, Чё? Ты его не взял. Есть. Или не есть? <свёздный> И артефактик. Блин, нет у меня хотя. Хотя можно. Я все равно не так много дошел нахрен нужен. Шо, теперь дальше идем захватывать. Так а у нас тут что-нибудь? попал, -по -по -по -по. ешкин И... кот вот это нахватался все днем так, так... что происходит что я так сильно М да холодно антирадов теперь нема придется водкой довольствоваться меня все равно болты будут на всякий пожар идет выход Фонарь выключен? Нет, выключен долго. Не знаю, может захватить хватит хотор. А чё бы и нет. Экшонечка не хватает. Как подойти еще так, чтобы люлей не охватить. Всюду буду стрелять, только не. только не с кустов. Кустов не, ничего не видно. О, они меня не видят. Кого ж не хряпнуть сейчас? Блин. Чушпаны. Чушпаны. Лежать, И не орать. Что ты там присел? А ну чеки брики, Шкинков какой же точно оружие, э? А? Мне кажется, я, точнее ножки научился подвезету. Ну же ближе, пацаны. Неман мент дрожи, пацаны! Давай, все хорошо. Ай. Ой. Удачно попал. Вообще не понимаю, зачем я его захватываю. На. Ай, б. Да, давай, я здороповика метра попадешь я тебе тогда Болота под нашим контролем молодцы ребята отлично привод внимание всем отрядам закрепиться на точках и ждать дальнейших указаний чего А я пойму мое ловишь лимончик фрайер Из меня лимон Ай, Плохо летел. Да Ешкин, кот, я так долго сидеть Паттер ровно так же, как и... Как и... Храна Что это? Тут... Надо тут. А я так не знаю, захожу. Будто аномалия немает. Так Справиться с проводником на даты ренигаты, Сейчас скоро на кордон пойду. И никто не хочет идти сюда. Нет. А то тут. Ну ладно. Так. Ладно, попюре, пап... значит. Кабан. Так, я на механизаторском дворе. Так, а ты меня сразу на градонат... От... Отведешь? Нет. Ладно. Ладно, а, да. А, нет, тормози. нам нужно на базу Проводник, тихие. Тебе чего надо-то? я да, нужно что, Сталкер? Да, на вашу базу идем. Вот мы и на базе. Снимай повязку. Как решишь выйти на болото, найдешь меня здесь. Непременно. А нет, тут и ничего не надо тогда, хотя может что новенького продавать будет. Приветствую. Хочешь поторговать? В доброй тебе дороги. Антира, да возьму до да, аптечку и продам. Мне не нужен дробовик. 33 патрона 161 как же много у меня их да. за одну аптечку 300 рублей если я продам ее всего лишь 30 скупердяи тебе нужно что сталкер да. В Южной Хуто. Так, теперь сразу же на кордон топаем. Я тебя слушаю. Да не ты. А, нет, стоя на. Да? тебя? Сталкер. Иди что нафиг. Нам нужен блин а где ящик все равно взять можно так где-то должен быть а где только вот чем беда неплохой так то неплохая тактанычка блин я охота мне обходить эти заборы Всё, теперь на кордон да слава ты нашим ребятам помог. уважаю я уж и забыл как это спокойно по болоту ходить ну спокойно как для как для топей на краю зоны ладно не о том раз разговора потопали не. Ты уж без как обойдемся здесь туп, туп вляпаешься с открытыми глазами помирать всяко веселей ладно шучу я леди в облай Вопла. Гляди в оба, запоминай, как по болотам ходить надо. В следующий раз тебе в потопе самому ползти. Понял. Стоп. Таукер. Давно никого не видел со стороны. Пуля так что, Непременно, Сидор. Так. Ёшкин кока. Ёшкин какая Блин, ёшкин кока. как не... Сучи, подла, Не стреляйте. Блин, как мне пробежать так, чтобы не схлопотать? Так, раз, два, три. Ай, не попадешь, не попадешь. Под... <па> И ваших <tại> попал, попал. Блин, а как? Так, а как мне пробежать? <п whirling> М -м -м, давай еще раз. <плавшее> да у меня с пары выстрелов вынось. Ммм... Mm. Чё ж делать-то, а? Зона Мы защищаем... Как мне пробежать? <звы> так... А как... А вот так? Видишь? и помер уже, хватит. Как пробежать мне, если он меня Ладно. Сейчас сделаем подох и двинемся. блин, мне еще придется потом до сидор еще бежать. Хотя вроде обязательно, вроде нет. Транс-равно сбегаю. Долгий маршрут для меня. Хотя сейчас с проводником дойду до механизаторского. Так, тут тайники есть. Надо бы его тоже хабарить. Где? А, вижу. Ладно, хороший хабар. Для меня полезнее всего. Ну и пулеметчик там жесткий прям. Выносит только так. Опусти пушку, потом поговорим. И как. И как они предлагали мне пробежать? Да что пь. Ладно. 120 рублей. Ага. и ничего для начала которому хрен поберешься ладно хрен все не думаешь это что-то полезное аптечки там бинты так мне не нравится что тут у нас на дороге ренегаты придется их так сказать выгонять всех привячь давай иди сюда угу. понимаю придется не опять с пэмом делать на да? я также не могу перескакивать да ну не я бли... я близко подходить не буду Ловитель лимонку фраера. Ч уж по? Ой-ой-ой. Так. Блин, какой ж точно тут оружие. А? Сам валей, валей отсюда. Так немножко патрончика блин кажи же... хреновые да я основном... не понял сейчас летят патроны или... Ой, пуля сейчас видно что летят а в тот раз их было не видно Я вообще стреляю. Блин, летят пули, Вроде летят. Ой, блин. Можно мне, пожалуйста, уже снайперскую винтовку? Тут шохер даже граната до вас не долетает, вы сами-то попадаете. Блин, к уже попаду по ним. Они сами по мне попасть не могут. ходи обходи тут. Выходи, обходи, эту шалупу Все, ты стрелялся. Хотя у меня есть калаш, который по ровным счетом, мне кажется, в упор не попадет. -мо, пойдшь его или нет. Где ты? Да-да-да-да. Я сейчас в упор попробую. Даже в упор не попадаю. Давай, херачева. Что это? А, нет, молодец. Молодец, Каванчик. Больше спать лично. Дыхает, так сказать. Что, эти? 9 на 18. Водочку берем. Берем так в болотах. 9 на 18 водочка. Ага, тайничок. Что это? Вот. Тайничок у нас тут. Я запрыгни. Угу. А где тайник? Вижу. идти прям с золотом наверное с золотом точнее В принципе я уже тут ну прям долго идти придется а тут совершенно чуть-чуть да я не люблю я этот проход Фух, ну с богом бы нам сейчас идеальный прям нам бы там сейчас они уже меня заметили шикарную не говорю что ты в охот пожалуйста Но вроде нету Ой-ой-ой-ой плохо, очень вот плохо. Сучара. Я тебе такого же мнения. Давай, вот только высунь свою мордашку. Я тебя приду. Блин, опять Я твою бачину скрою не успеешь. чихнуть Ешь, он ты там еще где-то. Снайпер хренов. Ну. А, выр... Именно вот сучара испугал нахрен Ну не Плохо Очень плохо Куда ты беж... а? Давай, давай, давай угу. <свист> гандоны. И снова. Так. Короче, опять. Снова мы будем. Ты труп, мужик. Вс, нахрен. Дальше. Дальше, дальше. Нету. Давай. Ух ты. Вот это... Падло, он где-то там, да? Очень хреново там. Прям... Ой-ой-ой! Очень неприятно было еще. Сохранимся, пока есть возможность что ли я думал их тут миллионы миллионов тут тут что это дробовик тазик странно да. в трубе а где эта труба так сказали тут есть ага Моё. твою мать, они все таки идут. А, вот это нет, нет. Где орёте там. Где вы орте? Йоты. Собираем все что можно, даешь кинклат, собираем все что можно и уматываем на следующую локацию, а если точнее на картон. Да болото вообще прям нехабаристое. Здесь тут что-нибудь интересненького? За исключением этого бедолаги. Так, ну шо? Я думал, вояки уже идут. Че, погнали теперь? Ч ⁇ уж там? лишь бы сейчас не да да да да да как выйду да да да да тихи то так я знаю что он там вот Василий, помнишь, ты мне меня потом военные спросят, дескать, зачем оружие сталкером продавал? Вася, ну ты сам подумай, если мы вояк сейчас не прижмем, они же нас последнюю кровь выпьют. Добро, валерьян. Жди завтра человека, он тебе доставит все, что у меня сейчас есть. Блин, отец валерья, вообще забавно. Мужики, что? здесь тебе прохода нет! Чего? Чё случилось? А с кем поговорить? Ну чего тебе? Мы, понимаешь, лагерь охраняем. Враг-то недалеко тут с вопросами. Наемник, держись подальше! Здесь территория сталкеров! Так, я это... Могу с тобой поговорить? Эй! Да нет... Мудаки. Да я штука спросить хотел. Мудаки. Ладно. Угу. Тут у нас она... то да что он этот... Он может взять... Ага. Да, с артефактами не густо. Да вы заманали... Ёшкин кот, мне это... Что с вами так, а? Я ж только пройти хочу! Огонь. Да ну нафиг! От... Ладно... Откроем огонь! Как спрячешь пол, будет разговор как мне я без понятия как дальше быть пошли к вывели Валери... Вали валерьян отец короче к... К главному этому сталкеру. можно пройти не люблю я говорить под прицелом мужик Да, я понимаю <Слышко> Так. Слышь. М -м -м, блин. Что могу предложить? Ты спрашивай, пока я долго <связывающий> все расскажу. Ш есть что для меня. Приятно иметь дело с честным сталкером. Стоит, не стоит. А, без разницы. Так так ага, там есть какой-то проводник вот. слушаю тебя сейчас не понял ладно не здорово дружи так Все. 0 я манал мимо тех пробегать Неспроста а ты сюда забрл. Да Здорово, тут. рад тебя видеть. Ну, привет, наемник. Рассказывай, каким ветром тебя сюда занесло. Говорят, у тебя недавно сталкерберс интересовался редкими деталями, припоминаешь? Хм. Да у меня за день столько сталкеров бывает. Всех и не упомнишь. С какой радости мне голову ради тебя напрягать? Все могло бы освежить твою память. О, деловой разговор пошел. Это другое дело. Слушай сюда. Я тут не первый день торчу. Много с кем дела веду. Заказы выполняю разные и, слово моему, верят. Проблема у меня возникла с последним заказом. Заказчик серьезный, а Хабары того серьезней. До времени все шло путем. Сталкеры, что надо, в зоне нашли. А вояки должны были проход через кордон обеспечить. Только вышла у них размолвка, да такая, что весь кордон на ушах стоит. Теперь расклад такой. Сталкеры с военными на ножах. А где мой хабар, тайна, покрытая мраком? Меня это никак не устраивает. Заказ выполнять нужно. Давай так. Ты мне помогаешь кейс с хабаром вернуть, а я рассказываю про твоего сталкера в деталях. Идет? Да, что конкретно нужно сделать? Дуй к сталкерам. Эти Робин Гуды за насыпью что-то вроде базы организовали и держат под замком Халецкого. Это так зовут командиры местных вояк. Разбирайся со сталкерами как хочешь. Разрешаю все. Но чтобы Кейс Хабаров был у меня, попробуй для начала пообщаться с Валерьяном. Он у них главный. Я им скажу, что ты от меня подойдешь. Договорились. Сняйся. Выкладывай зачем пришел. Встретиться с сталкерами за нас. Да, уже заждались тебя. Чеши до главного. Быстро. Наемник. Да, да, да. Наемник. Так. Хрен поймешь. Лучше он хуже. Ну чего стоишь? Хотя чуть-чуть так лучше. Производимый народными умельцами, комбинезон сталкера представляет собой артефакт, что, эффективное сочетание легкого армейского бронежилета и комбинезона из прорезиненной ткани. Несмотря на, на то, что встроенный бронежилет пробивается даже пистолетной пулей, костюм снискал в себе популярность за дешевизну и, возможно, задержит встроенный контейнер для артефактов. Ее я думал ну, явно дешевле будет. Тут 6 написано. Ну чего, стоит? Надеюсь. 25 полторы, точнее. 9 на 19. Не стесняйся, выкладывай зачем пришел Ну, давай купим какой-нибудь.. Так, патроны 9 на 18. Это уже не, уже не нужно. Так, что это? 9 на 19. Ты говори давай, всем пришел. Беру это и вот это. Кора все же лучше, чем пм. Темно-то как. Ужас. Эй! Это ты? Это как спрячь ствол, будет разговор. Мне бы.. Да, вздремнуть бы. Эй, наемник! Какими судьбами ты тут? Подходи, пообщаемся. Ща, погоди чуть-чуть. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. А ты. Ой, чуть-чуть не попал. Сорян. Как спрячешь ствол, будет разговор. А где ты видишь? У меня прицел на ножа. Блин, я вздрем. Мое. Я бы дремнуть хочу. Где тут поспать можно? Ну, а? Темно, не хочу по ночи, лазить. А тут есть? Нету. Ну, е-мое. Тут. Пусто. Ну, ладно, что ты там хотел? Привет, что скажешь? Скажу весь. Все твои энергетики мои. Что ты хотел? Что это? Что ты хотел-то? Тут садок для новичков, а не лагерь наемников, наём... парень. Задание у меня от Сидоровича. Нужно к сталкерам на базу мотнуться. Ага. Ну так это за железнодорожный нас. Там, да. Там настоящий рай для сталкеров. Спасибо. Есть сюда работенка для меня. Один из моих ребят все никак не может смириться с тем, что его считают новичком. Решил в одиночку пойти стаю... и из... стаю собак вынести, чтоб уважение добиться. Он мало и вправду не промах, только все равно я за него переживаю. Молодой он, голова горячая. Может, можешь пойти по его следам, если что, как бы случайно помочь. Не вопрос. Где его искать? Вот его примерный координат <смех> Ой, чё я сейчас замотаюсь с этим вот заданием. Ну, ладно, чё что -то взял то взял, придется выполнять. Парень не промок. давай, бери, бери, раз два, раз два, раз два, пока его не зажрали. Дети, пёсики. Все, блин, еще... Ой-ой-ой. Это Ой -ой -ой. очень хрень. Не, не расслабляемся. Ч ⁇ -мо ⁇ Помог собачкам. Сам рядом с ними слег. Возможно, еще не все. Да что ты говоришь? Давай подымайся, пошли. Тихо! Еще немного подождем. Немного в твоем понимании, это реально немного. Фу, как же ты долго беж... бегаешь, а? <кх> Очень медленно. Очень медленно. мне кажется ты самолет с такой скоростью тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут Ну тут ты? тут вот своим шагом тут Ну, будь здоров. Я проследил за Сталкером, как ты просил. Ой. Отличная работа, Сталкер. Надеюсь, это, это малость отобьёт у него желание геройствовать. Да пока, пруди, как и сами справляемся. Зайди польше, может, еще раз понадобится твоя помощь. Да нет проблем. Блин, а тут совсем кровати нет. Проводник, торговец, сталкеры. Вы не состоите в группировке. Так, а что у нас тут, тут имеется? Пусто. Пустоты у меня тоже много. Так, я тут... Опа. Тут должен быть... Тут должен быть как вот там комбинезон наемника. Где? Не вижу. Это только в этом... В тени Чернобыля. патрушки макарошки же неохота ночью ч стоишь тут пугаешь идиот бери твой калаш нормально с фу меня схватило радиации что ли нахватался хватался пустенько тут блин Спать нужно. Тоже так вещи свои бросает. В следующий раз. Хотя придешь уже не зомбай. Что-то крестко эмби меняется. -мо, где я? Был я уже. Тут должен быть ящик. Да вон И что у нас тут? пойдет. А теперь? Ну я моя, ладно, тут Вот тут что-то должно быть. Залезь, залезай, залезай, залезай. Блин, тут реально стрёмные звуки. А идёт. Ну ема. Так. Если что, кто не знал, то тут есть рюкзак. Вот он. Тайник. Как залезать понятно. Да -мо, еще и за. Да ну нет, застрять еще только не хватало. Нихера не вижу. Ой, вылез. <звук> Ладно, я тогда. В следующий раз так продолжим не знаю не Оп. люблю я говорить под прицелом мужик Да я знаешь, что я тоже не фанат <связь> чё вы <связь> ладно чё? <связь> а вы чё э, ребят у меня тоже граната есть чё